Приветствую дорогие друзья, гости и зрители канала Рыбалка с Фениксом. Сегодня у нас вновь рубрика «Обзор» и показать я вам хочу одну вещь, которая, я думаю, будет полезна большинству из рыбаков. Точно так же эта вещь стала полезной и мне в свое время, когда я ее приобрел. Что же это такое? Это весы для рыбалки или весы рыб... рыбака. Это вот такой вот гаджет электронный. А давайте я вам сейчас поближе это все продемонстрирую. А, сейчас... Ставлю камеру более близко, поближе к себе и покажу вам наглядно, что это такое, как это работает и для чего оно, собственно говоря, нужно. Итак, вот такой вот небольшой электронный гаджет. Работает он от двух батареек типа ААА, то есть это мизинчиковые батареечки, Имеется кольцо, за которое очень удобно держать. Ну естественно, крючок для того, чтобы подвешивать то, что мы собираемся измерить. Экранчик. И на передней панели три кнопочки. Кстати говоря, если включить воображение, то можно представить глаза и улыбочку. Итак, нижняя кнопка в виде такого ротика. Оранжевого цвета это кнопка включения и выключения. Он загорелся экран. Экран имеет э, бирюзовую подсветку в темноте ее достаточно хорошо видно. Э, далее имеется кнопка э, Unit. Э, для чего она нужна? Она для, нужна для того, чтобы выбирать э, единицу измерения. Сейчас у нас стоит килограммы. Можно выбрать ЛБ э, либры. То есть можно не только взвешивать, а измерять э, разгрузочную э, э, силу на разрыв. Разрывную величину. Так, либры. Так, это мы выключили опять. Далее. Фунты ОЗ ОЗ О, Это я, честно говоря, не знаю Но попозже Посмотрю и видео подпишу Для чего это нужно Ну и, собственно говоря, сами килограммы И кнопка Тейп она нужна для обнуления веса ну, Давайте сейчас посмотрим Примерно как работают данные весы И что-нибудь взвесим ну, вот Под рукой у меня ничего не оказалось Кроме вот такой вот кастрюльки из которой я кормлю собаку давайте взвесим, сколько весит пустая кастрюлька итак, вес нашей пустой кастрюльки 0,62 620 грамм как видите, весы достаточно чувствительные малейшее движение изменение веса они отслеживают вот возможно 610 грамм вот столько весит наша пустая кастрюлька в принципе эти весы можно брать и на рынок проверять не обманул ли вас продавец если вы торгуете рыбой которую наловили вы можете также завешивать и показывать покупателям сколько в граммах и в килограммах вы им продаете но ну, а я его э, этот гаджет это приспособление весы эти, э, всегда ношу в рыболовном чехле где у меня удилища лежат и использую для того чтобы взвешивать свой улов иногда очень интересно сколько весит трофей э, килограмм два три или пять килограмм ну и весь улов, улов, как говорится, целиком. Тоже интересно посмотреть, сколько за день я наловил. Взвесил садок, сначала пустой, запомнил это дело. А далее уже взвешиваю полный садок. Все, что за минусом, это чистый улов в виде рыбы за день. Очень удобная штука. Да и цена ей... Этой штуки копеечная. Чтобы не соврать, по-моему, я ее за 300 рублей эти весы покупал. Так что рекомендую всем приобретать такую, такие весы для своих рыболовных вылазок. Вы всегда будете точно знать, сколько рыбы вы наловили. И каков ваш самый крупный трофей. Сколько он весил. Так что покупайте, приобретайте И ловите на здоровье Ну а с вами, как всегда, канал Рыбалка с Фениксом Мы с вами не прощаемся, говорим до свидания А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Ну а будем, мы будем стараться снимать для вас что-то еще новое, интересное и полезное Всем удачи, пока и удачных рыбалок на эти хорошие майские праздники. Пока-пока!